Как выписать из неприватизированной квартиры? Прописанные, но не проживающие в квартире персонажи создают массу неудобств и юридических проблем. Во-первых, на них ежемесячно начисляются коммунальные платежи, которые и без того растут день ото дня. Во-вторых, без согласия всех прописанных невозможно законно приватизировать квартиру, а срок приватизации не резиновый и не факт, что приватизацию продлят еще раз. В-третьих, отдельные хитрые персонажи используют прописку в чужой квартире как лазейку для того, чтобы в будущем завладеть ею. От этих неудобств и проблем можно и нужно избавиться. Для этого нужно подать иск в суд, а в суде признать прописанного человека, утратившим право пользования квартирой. Решение суда о признании прописанного персонажа, утратившим право пользования квартирой, будет тем волшебным документом, с помощью которого вы выпишете человека из своей квартиры без его согласия. Но! Прежде чем бросаться в судебные тяжбы, необходимо оценить свои шансы на успех в судебном деле. Для этого я подготовил бесплатную мини-инструкцию. В ней я описал условия, при которых прописанного, но не проживающего в неприватизированной квартире человека можно выписать. Из этой бесплатной инструкции вы узнаете, кто может обратиться в суд, при наличии каких условий можно выписать человека из квартиры, какие факторы увеличивают ваши шансы на победу в судебном деле, при каких условиях выписать из квартиры будет проблематично. Получив инструкцию и сравнив свою жизненную ситуацию с описанными условиями, вы ответите себе на важный вопрос. Могу ли я выписать человека из своей квартиры или у меня пока нет для этого юридических оснований? Если сравнив свою жизненную ситуацию с описанными в инструкции условиями, вы поймете, что у вас нет оснований для выписки человека из квартиры, то вы сможете самостоятельно изменить эту ситуацию, чтобы она стала соответствовать условиям, при которых принудительная выписка станет возможна. Для того, чтобы получить мини-инструкцию, заполните форму внизу. Укажите свое имя и свой email. Нажмите кнопку «Получить бесплатно». В течение не более одной минуты вы получите письмо. В полученном письме необходимо кликнуть по ссылке для подтверждения подписки. Сразу после подтверждения подписки вы получите от меня письмо и сможете безопасно скачать мини-инструкцию. С вами был Дмитрий Рудых. Я желаю вам удачного дня и успехов в делах.